меня очень пьет мать и чтобы я не ни делала ничего не помогает очищаю каждый день дом шумы помогают только на время ненадолго вопрос можно ли заниматься духовным практиками в таком доме да так как после практик получаю обратный результат нет вам так кажется это борьба борьба злого духа пьянства с ваш но здесь такая особенность когда вы будете ругаться на маму по поводу того что она пьет говорите маме слова мама тебя-то я люблю но и дальше отделяйте маму от алкоголизма. Смотрите, смотрите, грубо, алкоголизм, наркомания это дух, который влияет на человека, и человек становится не тем, кем он есть на самом деле. На самом деле каждый человек прекрасный, а вот духи, которые в нем находятся, они могут человека делать невыносимым, невыносимо Вредным, невыносимо гадким. Это очень часто мы замечаем, когда наши близкие начинают употреблять. То есть нормальный, нормальный человек выпил и стал чудовищем. И что необходимо делать? Необходимо ощутить вот это чудовище и отделить его от мамы, которая не чудовище. И в тот момент, когда вы отделили одно от другого, ругайте, даже не видя это чудовище, плохими словами, говорит, как ты заколебала. Но четко понимайте, даже видя маму, что это не мама, а одержимый демоном мама. А потом маму представляя как хорошего человека, говорите, мамочка, ты моя любимая, ты мое солнышко, так вы отделяете чудовище и прогоняете это элемент который называется отделение обычно ругают наркоманов или алкоголиков и ругают их за что-либо не понимая что они ругают душу человека и душа она страдает и так и они еще больше тонут а почему потому что чудовище оно хочет чтобы его пожалели, оно хочет, чтобы к нему хорошо, хорошо относились, и мы обычно, видя этого человека, ругаем его, а чудовище в этот момент этого не хочет. Но если мы отделяем, то чудовище не желает, чтобы к нему относились плохо, а человек желает, таким образом мы его душу делаем или поддерживаем его душу, а это чудовище или... Элемент, который живет в маме и проявляется в виде алкоголизма, прогоняем и негативно к нему относимся. Так происходит вот такой вот обряд.